Привет, меня зовут Максим, я из города Сочи. Максим, а где вы были сейчас? Я был на курсе, на занятии тибетских практик. А почему вы решили пойти на него? Ну, это... А почему, а почему люди встают с утра с постели и куда-то идут? Наверное, они чего-то хотят. Вот, я захотел узнать, кто я такой, почему я здесь. Что я могу дать этому миру, как я могу стать лучше? Ну, с этими вопросами я сюда и пришел. <связывая> Понятно, что сразу я не получу никакие ответы, но ближе, шаг за шагом, я к ним двигаюсь. Скажите, какие у вас впечатления после занятий тибетские целительские техники? Ну, прежде всего, это помогает сбросить в себя рутину дня, рутину. Вот эти крысины бега остановить в голове, да, сконцентрироваться на себе, на своих ощущениях, на своих истинных целях и понять, что дает тебе энергию в твоей жизни, что отнимает и наконец-то отказаться от того, что все-таки отнимает и сконцентрироваться на том, что дает. То есть это, ну как бы, это развитие. <говорит> как вы себя в итоге чувствуете после занятия сейчас? Как можно описать <говорит> состояние? Я... <говорит> Сложно подобрать слова, потому что как описать вкус банана человеку, который ни разу его не пробовал? Это невозможно, просто нужно прийти попробовать, ну, по-другому никак. Но естественно, это воодушевление... Это ощущение спокойствия абсолютного, уверенности. Ну вот Это, вот, это минимально из того, что, что я могу сказать и как могу передать свои эмоции. Посоветовали бы другим посетить занятия? Безусловно, да. Конечно, занятия не для всех, но если человек ищет себя, если он понимает, что хочет узнать, кто он такой, понять свою искреннюю истинную цель, то есть, там миссию, я не знаю, как угодно можно называть, то... Почему бы не попробовать, не прийти, в любом случае это будет на пользу, 100%. Граждане, спасибо вам большое. Это вам спасибо. Всего доброго.